Итак, хотел ответить на вопрос, который на канале был озвучен, что моторолки в машинах будет плохо слышно, если передвигаться на двух машинах и держать между собой связь. Моторолла Т-82 Extreme. Сейчас проверим. За мной стоит друг на машине. У него аналогичная рация. И сейчас проверим, как работают они, находясь друг с другом рядом. А, прием, как слышишь меня? Давай, снимаю, как ты а, Ну вот, слышимость нормальная Поэтому посмотрим, как это будет движение Поехали может быть, условия Очень идеальные Хорошая погода Но по атометру сейчас посмотрим, я отъеду, насколько полет полет пока нормально слышно, ну они конечно не предназначены для дальней связи. Фура взяла, остановилась, как раз дополнительная Ой, а... Перед машиной друга фура остановилась, блин. ну проверим и так. На трассе что же машина да, ездит слышал. так как слышно меня прием 200 метров разрыв с копейками слышу, хорошо. то есть если ехать в паре и держать в расстоянии не очень большое друг от друга то переговариваться вообще никаких проблем нет Раз, два, три. Как слышно, меня Прием, 500 метров. Прием, раз, ну вот уже как бы начинается. Помехи начинаются. Ну, смысла дальше нет. 800 метров. 50 метров уже встало, а, понял тебя? Хорошо, давай, я немножко проеду еще до светофора. Километр уже проехал. Ну, есть шипение, присутствует. Ну, конечно, и коронирует крыша машины. Ну, вот, километр двести расстояние. А что, как а, слышно отлично, развернулся, немножко сейчас постою. Ну, вот, я отъехал километр двести от себя. Небольшая горочка вижу между нами. Ну, вообще тебе замечательно слышно. Ну, то есть можно сделать вывод, что в машине... В того, что я твою машину не вижу, если это загорка еще, то для этих раций более чем достаточно. Даже если ты будешь ехать в потоке километре друг от друга, то все будет шикарно слышно. Работает рация как-то так, поэтому нам, не знаю, расстояния большие. Прием как слышно? Да, спасибо, все слышно отлично. То есть братцы работают, если двигаться... То, что и требовалось доказать. Я тебя по-прежнему Да, то, что и требовалось доказать. То есть в потоке, если две машины идут, связь держать между собой вполне реально. Так что как-то так... Стоишь, Стою возле магазина, Дионис. Да, с учетом того, что кронирует крыша машины, я думаю, на улице вообще будет хорошо слышно. Ну, мы показываем именно для тех целей, что мы двигаемся. Именно один банет в машине и второй. Поэтому с одинаковыми рациями ну, вообще замечательно. Согласен. Ну, все, тогда я отрубаю. А, ну, в смысле рацию не вырубаю, да, спасибо за эксперимент Надеюсь, эксперимент прошел успешно Мы ответили на вопрос Точнее, на утверждение, что Рации не предназначены Для того, чтобы переговариваться В машинах, не будет никого слышно Все прекрасно слышно Так что моторолки рулят